Да без разницы это. Я могу 200 раз, так я уже ютубер конченый. Привет, меня зовут Николай Ившин, я предприниматель, у меня свое агентство финансовых директоров. Мы с Русланом организовали первую бизнес-баню она такая баня для своих дело в том, что мы прошли курсы у чемпиона России по парению и вот хотим приобщить своих друзей-предпринимателей к бане к правильному парению, она без алкоголя она с парком, если видите на видео, то мы начинаем с ног с пяточек и постепенно начинаем заводить кровь, дальше идет такой особый кайф в купели, потом в бассейн и получается все вредные вещества выходят, запускается организм то есть такая некая задача запустить внутренний реактор организма, внутренние энергии, чтобы ну, город все равно вытягивает энергию, да, то есть наша задача закрутить а, гостя, да, предпринимателя а, ну, на добрые дела. Что, в принципе, у нас и получается, все выходят а, с другими лицами, а, меняются у человека глаза, да, наполняются ну, мысли добрыми, и есть дальше силы ходить ну, на работу, да, заниматься своим бизнесом, творить новые дела если ты там, смотришь это видео да, хочешь к нам, обязательно напиши мне в личку и где-то будет под этим видео контакты и мы подумаем, как ну, сделать так, чтобы ты был в бане желательно, чтобы тебя привел тот человек который был уже с нами, потому что у нас баня все-таки такого формата для своих как говорится, вывел себя в баньку было очень здорово, то есть здорово в чем? в том, что а, идет постепенный контраст, вот, и получается так, что ты постепенно нагреваешься не резко, то есть до этого у меня был опыт плохой меня прям так серьезно парили, все обожгли, все, что можно. Вот, получается, пытались сверху прогреть, а тут прям изнутри. То есть постепенно, понемножку паром в основном, и это мне очень понравилось. Соответственно, очень круто понравилось, что есть купель, то есть вот этот конденсат, ну и потом на улице звезды, это вообще просто так. Релакс, полноценный релакс. Вот так. Всем рекомендую, классно. Какое а, ощущение? огонь. Ощущение? полного релакса, классно, я думал здесь будет ледяная вода, Нет. круто, что она вот такая, кровать немного кружится, на огонь вообще Спасибо Коля. Меня парил Коля, в общем попарил неплохо, А мне понравилось, у меня был уже опыт такой профессиональной бани, там уже два раза ходил, знаю эти ощущения, в целом все Примерно так же, да, то есть расслабила после порной очень хорошо. Пошли в бассейн, меня там прям покрутили, кайфанул, надолго залит. Вообще прям улетел очень хорошо, <laughs> вот, в хорошем смысле. Почувствовал такую, не знаю, энергию, освобождение, энергии сил. Вот, очень нравится только формат. Желаю ребятам, чтобы у них это проходило как можно чаще. Меня зовут Владимир. Парение для меня это был вообще первый опыт, для этого я вообще не любил баню и максимум погреться. В лучшем случае хамам, плохая баня где нет джакузи ну, и так далее. Для меня это интересный опыт. Хочу еще раз повторить, закрытое ощущение, ну будем смотреть дальше, будем пробовать. Всем хорошего хорошего времени суток. Мы сегодня собрали группу предпринимателей Челябинска для того, чтобы попариться, отдохнуть. Все время растем, развиваемся. Для нас это как творчество, мастерство. И мы от этого получаем кайф и удовольствие. И если вы хотите как-то к нам присоединиться, наверное, где-то здесь будет место, где можно будет написать и с вами свяжутся с доходом паром после парня. нет слов классно я очень рекомендую ходить в баню такую баню рекомендую ходить вот баня! Огонь, Русик! Огонь! а чем она отличается от обычной бани когда с пацанами просто где-то потому что там ты просто греешься а здесь ты паришься и это совсем разные вещи не ощущение и в теле и в голове и в целом, совсем другой формат похода в баню. Ты на самом деле расслабляешься, переключаешься, отключаешь голову, отключаешь тело и улетаешь. И максимально погружаешься, наверное, ну, в момент здесь сейчас. Ну, такие ощущения. Наверное, сама, сама процедура, сама технология, которая в моем случае мне сильно откликается и мне комфортно так ходить в баню, я думаю, что такой поход должен быть один или максимум, в моем случае, два раза в месяц точно для, для того, чтобы переключиться, расслабиться и настроиться и снова в бой. Uh -huh.